Здесь у нас прям кисти и бицепс прям очень хорошо растягиваем. Как раз вам для горизонта, для спичеков самый вариант. Но это уже посложнее. Начинаем с самого простого. Это поставили руки, коленочки как можно ближе к пальчикам. Так, назад облокачиваемся и тянем. Можно по одной ручке. Вот, потихонечку, потихонечку. Тянули одну ручку и другую.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 Спинку стараемся держать прямой. В грудном отделе мы ее не округлим. Спокойненько дышим, делаем перекатики. Опять коленочки согнули, ладошки ближе к носочкам. Сделали вдох. На усилие выдох. Стоим ровненько дышим. Можно носочки поднять, перекатики. И совсем сложные ножки согнули. Ладошки рядом с, с голеностопчиками. Выдох. Стоим.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 Связочки у нас находятся в натяжении. Потихонечку, потихонечку, в одну сторону и другую. Раз уж поднял правую ногу, значит, берем ручку, Потихонечку. Вот, носочек натянут, связочки полностью натянут. И на себя тянем, спокойненько. У нас задачи нет сесть на шпагат. Нас просто потянуть. Бицепс бедра, связочки под коленкой, ягодицы. И еще по одному разочку каждую ножку. Что делать тем?